Друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео немного, скажем так, расскажу, помогу людям, которые мне писали Куда им переткнуть, скажем так, свои асики Что манить, куда манить И как подсоединиться В общем, монетка вот Asset Coin, По ней также есть интересное обновление, я расскажу Вот ваши асики Можно, скажем так, цеплять на эти пулы Я оставлю ссылочку на темку на форуме Сможете зайти и посмотреть, как там, скажем так, все настраивается, там ничего сложного нету, и как присоединиться. В общем, по монете на MasterNodes.pro <coughs> у нас тут, получается, ждем, должны скоро блоки тикнуть. То есть с мастернодами будет намного интереснее тогда получать, скажем так, монеты. Ну, рой, рой у нас, как, как сейчас видите, процента То есть рой невысокий В принципе это нормально То есть это уже значит ну, что проект не будет скамиться И как видите сейчас в сети 264 мастерноды Это вы уже сами сразу подумайте сколько сейчас у проекта бабла То есть если у них столько денег то они могут леситься где угодно Как угодно И в принципе должно быть все отлично Если у них продается одна мастернода 750 долларов а у них 264 тут как бы даже можно не считать сколько там они же скажем так подняли денег будем смотреть как будет двигаться по дорожной карте но я думаю скоро должно все пойти на ура сейчас бы показал свою ноду но блин она у меня сейчас получается снова то я, я сейчас снимаю с компа то есть не получится сейчас показать блин в общем, тогда как-нибудь на стриме все это подключу, чтобы было здесь все видно и покажу, расскажу, что к чему да как. В общем, по сайту у нас здесь ничего особо не изменилось. Они у нас здесь по дорожной карте двигаются. Конечно, они двигаются не спеша. Ну, с одной стороны, это, наверное, хорошо. То есть, с этим, как бы, не знаю, как бы это сказать... Ну, на данный момент пока ничего интересного нету. Как бы есть, ну, потихонечку все. Ладно, по дорожной карте пока смотреть не будем. Здесь опять у них команда. Сейчас самый низ пролистаем. Мне здесь интересно, тут у них сразу, видите, получается, Discord команда. То есть можно напрямую сразу подключиться, здесь общаться. Ну, тоже прикольно, небольшую вкладочку добавили. Ну, это все фигня. Может что еще интересное. У них есть этот... Смотрите, кстати, 2 числа появилось, скажем, такой топик на форуме. Они будут разыгрывать... Ну, как разыграть? Баунти-программа на 22 тысячи монет. Это то есть 22 мастер-ноды. Тут, я не знаю, выполняешь условия, выбирать победителя, и тот, кто победил, получает... Я не знаю, как у них будут призовые места, конечно, делиться, но получают они неплохие такие... Призовые у них по 2 по три тысячи монет. В общем, такая вот темка. Не знаю, мужики, я лично в этом не участвую. Я имею в виду в YouTube Bounty. Так что мне это как бы не особо интересно. Ну а так, кому интересно, можете попробовать, если у вас какая-нибудь социальная сеть. Можете попробовать сделать там, знаете, немного монет. Там косану здесь коснуть, везде, как говорится, по копеечке, по копеечке, потом неплохо так получится. В общем, что, мужики, на этом у нас как бы ничего интересного дальше нету. Для тех, кому как подключаться, мне там даже некоторые, помню, в Viber писали, как подключить асики, куда их лучше закинуть. Ну вот я вам подсказал, подсказал. Можно найс nice подключить. Но самое, как я говорю, сейчас начинает вытеснять майнинг. Самое актуальное сейчас-то начинается мастерноды. Точнее, они начинались, но сейчас они вообще начали прогрессировать. Так что, цепляйте мастерноду и будет вам счастье, как говорится. В общем, ссылочки все оставлю. Заходите, короче, в дискорд. Вот, что я хочу сказать. Заходите в дискорд, там постоянно много, много, новой интересной информации. Кстати, там еще частенько airdrop проходит. То есть... Знаете, где-то переделывать топик, видимо админ не всегда его переделывает, а либо там информацию на сайт добавлять. А вот в дискорд постоянно все время новая свежая информация, то есть везде можно, скажем так, влезть, получить, пускай немного, но все-таки получить денег, либо получить для какую-нибудь полезную инфу. В общем, скажем так, это было ознакомительное видео, мужики. Uh, у нас завтра будут еще видосики. Ну а пока у меня на этом все. Давайте, мужики, поддержите лайком, подписочкой на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.